Здравствуйте, меня зовут Александр из компании «Алмар». Хочу предоставить для вас анонс работу 100-тонного домкрата гидравлического, работающего от маслостанции электрической. Значит, Перед работой снимаем защитные колпачки что с маслостанции, что с самого гидравлического домкрата. Это специальная защита от пыли, чтобы не было никаких загрязнений в момент контакта с прикосновением. Особого усилия не надо. Все это закручивается от руки. Как вы видите, плавный ход. Закинули. Начинаем работу. Маслостанция работает естественно от тока. 220 напряжения. Смотрим, как идет грузоподъемность 100-тонного дампрата. На станции есть рычаг, который осуществляет и подъем, и опускание данного экземпляра, данного домкрата DD-100. Смотрим. Это нейтральная скорость, это подъем. Автоматически. Нажимаем кнопочку запускаем. Это работает само маслостанции. Производим по Как вы видите, данный контракт поднимается. Вот что-то у него 180 мм, что позволяет достаточно высоко поднять данное оборудование для его дальнейшего использования. Хочу обратить внимание больше, что сам домкрат весит 70 килограмм. Довольно тяжелый, но круглый. как вы убедились, сейчас произойдет вылет. Самое главное при работе с татонными донкратами, это его основная мера предосторожности и соблюдение техники мер безопасности. Нельзя, чтобы человек вставал на шток. Нельзя также делать какие-то механические повреждения в разъемах. На долгое время под нагрузкой что тоже оставлять запрещено. Работа с маслостанцией тоже достаточно ответственная. Все моменты вашего переключения контакта маслостанции с домкратом должны быть одновременны, только после запуска кнопки «пуст». Изначально нельзя переключать никакие режимы. Вес его 70 кг, высота его подхвата 335 мм. Его можно использовать как в вертикальном подъеме, так и в горизонтальном подъеме. Нельзя превышать нагрузку, превышающую его грузоподъемность. Опускается таким же движением при помощи маслостанции, с которой они взаимодействуют. Ну, на этом пока все.